Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия. и Я Вика. Сегодня мы с вами разберем вот этот вот джемперочек. С Алиэкспресс я его нашла на Алиэкспресс. Очень хорошо заметно, что там э, пряжа. Давайте не буду называть слово, какая. Ну, в общем, ну, в общем вы поняли. Но модель интересная, интересная своим как бы структурой простотой девчонки замечу очень просто это все выполняется я вот на, на, нарезала детальки сейчас я вам пройдусь расскажу по самим деталям как их связать и потом я покажу на вот этом вот на этих выкройках как пример как их собрать вот первым делом мы вяжем. Рукав это можно и в последнюю очередь связать, это самое маленькое. Значит, первым делом мы вяжем вот эту вот квадратную основную деталь. Она у нас выступает в некоторых моментах в передней и в некоторых задней детали. Вот как, как захотите, так и будете варьировать. Что интересно вот в этой модели, что она как бы одевается и сзади, и спереди. Вот. Новый год у нас на носу. Нам же нужно что-то одевать. По пряже, девчонки, очень красиво. Не выбирайте толстую пряжу. Тоненькая пряжа, чуть побольше спицы. Полотно должно обвисать, хорошо драпироваться. Поэтому, вот, кстати, вчера я смотрела пряжу, забыла, как называется. Ну, В общем, какой-то махер, кид махер. Что-то тоненькое, воздушное, легенькое, кстати, Lana Gold 800 подойдет, вот, ссылочки, ссылка на магазин в Украине я вам оставлю, посмотрите. Ну, в общем, махер вы найдете в любом случае. Вот. Еще можно какую-то тонкую пряжу с пайетками, с люриксом. Вот Что-то такое легенькое и легко драпирующееся, девчонки. Это основной важный момент. Кстати, я нарисовала выкройку чуть неправильно. Горловина там лодочкой чуть побольше. Значит, у нас обычный квадрат. Можно еще усложнить и сделать вот так вот еще длиннее, как бы плечо удлинить вот здесь вот добрать петли и сделать как бы еще длиннее вот эту вот линию плеча но это уже для тех которые уже по по опытнее а для новичков достаточно квадрата если э, пряжа будет тонкая то этот oversize э, паутинка она как бы будет и как раз уместно вот поэтому ширина у нас как минимум 65-70 сантиметров. это на маленький размер, вот должно плечо свисать, вот кон конкретно, вот само плечо должно быть где-то как минимум 30 сантиметров. вот эта линия плеча, вот как хотите, не хватает вам, добавляйте, удлиняйте, хватает вам, вяжите саму деталь широкую, вот это уже на ваше усмотрение, и сделать плавную, как бы вырез лодочкой здесь, вот, здесь, соответственно, то же самое. То есть удлиняем плечо как можем. Либо дополнительными петлями вот этим рукавом, либо широкой деталью. Внизу у нас там я вижу резинка 1 на 1 Горловина совсем у нас не обработана. То есть двойная кромочная там или вот этим вот шнуром обвязана вот рукав классический ровный рукав здесь добавление ровный ну, классический рукав там я вижу вот так вот ровные если это паутинка в принципе можно закрыть если это чуть потолще пряжи сделайте аккат по 3 петли то есть незаконченными рядами если или закрывать вот так И вот когда мы связали спинку по ширине или добавили рукавчик что мы делаем? У нас вот, вот эти два шарфа, таких, вот как, которые переплетаются. Значит, эти два шарфа мы набираем петли. Вот столько, сколько у нас было по этому плечу. Еще можно пару петель добавить. Там хорошо видно платочная гладь. И она закручивается. Вот петли 3 сюда и 3 сюда. Для этой вот... Не, кстати, тут только здесь. Значит, 3 петли в эту сторону. Для вот этого Балика. мы набираем петли сколько у нас по плечу и вяжем вяжем шарф длину сейчас будем с вами определять прям вот можно кстати начать вязать из вот этих вот петель открытых этот шарф то есть даже петли плеча не закрывать а вязать шар и вот мы вяжем до той степени в общем у нас это все дело должно быть в боковушке но мы вот здесь вот так определяем смотрим чтобы у нас все легло аккуратно Возможно, вот нужно будет здесь как бы закончить таким вот образом. То есть сделать скос. Вот как делается плечевой скос по 5 петель, допустим, да, сделать скос здесь в конце вязания. Либо, если уж совсем у вас мягкая пряжа, то достаточно будет и вот так. Э, у меня, конечно же, стоячая пряжа. У меня это все выглядит не очень симпатично вот а если пряжа будет струящаяся то это будет выглядеть все намного лучше Вот. все-таки вот этот вот угол наверное нужно сделать девчонки да? я думаю да даже в изделии нужно сделать этот угол я думаю вы поняли о чем я говорю это то есть как бы так называемый скос плеча в общем смотрите это я делаю этот скос потому что у меня деревянная ткань понятное дело что это не вязаное полотно а деревянная ткань поэтому у меня получается вот так вот вы же смотрите вот по своему полотну вы уже будете по ним понимать и вы уже будете видеть в идеале, конечно, две одновременно вязать вот эти вот шарфа. Два одновременно. И выкладывать вот эту вот картину. Вот. И второй. Опять же, либо из плеча вяжем. Тоже будет, я думаю, очень красиво, если вязать вот эти вот петли плеча. Просто вязать уже со спинки Наперед, либо спереда на спинку, вот где будет. Ну, в общем, оттуда переход сюда, и не будет никакого шва, и все будет максимально аккуратно, правильно же. И здесь валик закрутится очень красиво, само себе оформится, да и все. Да. И вторая вот так вот у нас идет на эту сторону вот то есть два вот таких вот шарфа у нас которые провисают вот что еще хочу сказать так я думаю это понятно если изделие подлиннее то оно будет провисать вот больше туда вниз это видно там некоторые изделия, э, некоторые свитерочки, видно, что они прям, прям сильно провисают и они длиннее, а вот этот вот, который я показываю, у него длина не более 55 сантиметров, это 55-60 сантиметров, и оно получается, мне кажется, аккуратнее намного. То есть вот эта вот как бы драпировочка, она получается такая выше, симпатично и аккуратно. Вот видите, и, и, и в брючке, и в юбочку можно заправить. Тот, который вариант подлиннее, я видела на Алиэкспрессе, тот мне не понравился. А вот который покороче, он намного симпатичный, как по Итак, вот таким вот образом у нас выглядит основная деталь. Куда же у нас крепится карман? Сейчас я вам все расскажу. Значит, ой, карман. Куда же у нас крепится рукав? Рукав у нас крепится вот таким вот образом. Смотрите, ой, я маленький рукав выкроила. Вот видите? Видите? Значит, рукав мы пришиваем, либо набираем петли, вот что будет лучше всего. Вот смотрите, вот где, где у нас начинается вот эта вот деталька, мы прикладываем вот эту и определяем место стыка. И отсюда вот, от пришитой вот этой вот детали и до места стыка мы набираем петли и шьем рукав. Потом сшиваем просто рукав. У нас будет здесь как бы прихвачено от рукава, а вот это вот, от пройма, у нас будет свободно. То есть понятно эти две детали у нас просто здесь встречаются и все они никак не фиксируются там далее вот это все у нас фиксит не сшиваются они только тут подходят в стык вот далее у нас все свободно крепятся они просто на руках вот таким вот образом и здесь свободно получается остается и здесь свободно в свободном падении вот такая вот у нас девчонки хитрая конструкция Хитрое, но при этом несложное, как разобраться, да, просто, видите, вот он. Шар Один и шар второй. И к нему прикреплен рукавчик. Все. Рукавчик не длинный, потому что у нас сильно спущено плечо. Учитываем это. Но я думаю, вы-то все равно будете делать спинку, потом вот эти две детали. А потом уже у вас готовая вещь, которую вы на себя оденете и будете мерять длину рукава, как захотите. Вот. Вот и все, девчонки. На сегодня все. С вами была Вика, Школа Рукоделия. Всем пока-пока.